На северо-востоке Средней Азии лежит прекрасная земля со снежными горами и теплыми субтропическими долинами. Это советская Киргизия. В цветении молодость края, в камне его история, так говорят поэты и историки. В киргизском эпосе Манас есть такие строки что было вчера того нет сегодня только земля черногрудая на извечном месте своем от тех дней и до этих слово рождало слово мысль рождала мысль дело рождало дело песня сливалась с песней пыль стала древним преданием сказано это о киргизии и вот об этих руинах средневекового городища бурана через который некогда проходил великий шелковый путь в Индию. Чтобы познакомиться с днем вчерашним и днем сегодняшним нашей республики, надо ее увидеть. И мы всегда рады гостям. Знакомство, как правило, начинается с города Фрунзе. В гостинице Аллато, где проживают зарубежные гости, созданы уют и комфорт. Бронзенцы гордятся историей своей столицы, в которой отразились огромные перемены, произошедшие за годы советской власти. фрунзе не похож на древние среднеазиатские города в нем нет таких уникальных памятников седой старины как в хиве бухаре или самарканде город молод молоды его здания молоды люди это город студентов центр научной и культурной жизни за время равное жизни одного поколения некогда отсталая окраина российской империи при помощи братских народов ссср превратилась в цветущую республику. Духовная культура народа в его художественном наследии. Традиции современного прикладного и декоративного искусства Киргизии идут из далекого прошлого и во многом обусловлены многовековым кочевым образом жизни. Народные умельцы берут за основу национальный орнамент, подсказанный самой природой, и запечатлевают жизнь такой, какая она есть, без прикрас и преувеличений ибо жизнь сама по себе прекрасна. Контрастна и своеобразна природа Киргизии. Альпийские луга и леса из теншайнской ели, горные ущелья с бурлящими реками, уникальный животный мир, достойный того, чтобы полюбоваться ими, запечатлеть на пленку и увезти с собой туда, где нет ничего похожего на все это. У нас в Киргизии вы сможете вкусить душистого шашлыка и испить целебного живительного напитка кумыса. У нас вы можете проникнуться азартом конно-спортивных игр, в которых и удаль легендарного Манаса, и сила характеров его потомков. У нас можете приобрести вот эти маленькие шедевры искусства, в которых поэтическая, светлая, детская душа народного умельца. Приезжайте в наш горный край. Советская Киргизия приглашает вас.